Всем здравствуйте, с вами Крафтер, и вы моем обзывание. Сегодня я решил сделать такое смешное видео. Мы поговорим о этом человеке, который себя назвал. Сейчас послушаем. Первое видео будет о мелом-мелом-жемом. Всем привет, с вами минус 300 Первое видео будет о мелом ну, видите, уже есть минус милом животном. А по имени черепашки. При... Ну, что можно сказать? Что может случиться с такой милой-милой черепашкой? Подумайте, что может с ней случиться? Да, что может с ней случиться? Ну да, ничего. Вообще ничего. Не, ну капец. Ну, что может случиться с такой маленькой-милой маленькой ми... Парень! Ты думаешь о какой-то черепахе сначала, говоришь. Давай посмотрим лучше твои комментарии. Портел. Yes. Вот. Давай зайдем на его канал, обычный канал. Смотрим его канал. Дизайн хороший. Ну чё, а школа-блогер, что, что Первый его блог. Всем ютуберам привет! С вами Максим... о С вами Максим здорово, Привет. С канала э, Макси, э, Максим Чекчелло. Сегодня мое первое видео, и сегодня я покажу, как э, снимать правильно. Во-первых, надо поставить э, телефон напротив себя горизонтально. Во-вторых, где мой телефон? А вот он. Так. Сейчас поставим его, как он сказал. Камера. Все поставил. Что дальше делать? Для Ютуба, кстати, надо горизонтальный. Нужен свет. Э, В-третьих, <э, <звучит> нужно <в> хорошо <звучит> быть одетым. У меня света нет. По виду, вроде бы, я хорошо одет. Дальше. в должен быть фон. в пятом надо вымытым быть. В-шестых, надо хорошие дикты иметь. Я его не понял. Надо быть надувным и хорошие нынды. иметь. Ладно, я это сниму. Как он сказал как у меня. И будет все классно. Короче, расскажи немножко о своем канале. Мой канал э, поддерживает спонсор Даня Бурцев и весь мой класс вообще. Потом, я... У, меня... у него спонсор это класс, пипец. Крафтеры вообще в шоке. 10 лет я учусь в 4 Б классе, 525 школы. Ты в 4 Б? а я... А я в первом Б. В Санкт-Петербурге. школа с углублённым изучением английского языка. Uh, а я, yeah. а я изучаю турецкий клуб. Yes, hello, hello. Uh, uh, now I... Um, um, что нам дальше завтра снимать? Здесь зритель, здесь зритель. А, Ютубер, а, спасибо. Короче, что подали мне такую идею в комментариях создать новый канал, туда записывать все видео. Я тебя поздравляю, кто тебе эту идею подал? Вроде мне никто не подавал. Чего? А. Вы внимание, Скажи, напишите там, в комментариях да. там, что мне снимать э чем тебе снимать тебе тебе снимать как ты помогаешь себе снимать заниматься какие видео по поводу ну, каких видео майнкрафт разговаривать пишите короче о видео моих Комментарии комментариях а нет не о моих а его комментарии подписывайтесь ставьте лайки и так далее. Ну это мое первое видео. Лайки ставить? Сколько лайков? Пипец, так много лайков? Ни одного лайка. Извини, что она такая хорошая. но все-таки какой-то есть. Поэтому я тебе не извиняю. Всем пока, до новых встреч. Максим был с вами. Всем пока, до скорых встреч. С вами был Карасик. Так, уважаемые зрители я в шоке он дебил ну ладно что я еще могу вам сказать я сейчас снимаю на... на бандиками так что ждите двойного видео всем пока с вами скорости а нет этого видео точно не буду что я его не хочу укладывать, всем до встреч с вами был крафтер Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте, что это первый мой видео пройду Пох... Пох... похожий на Омское Тв. Эм... Может я зайду куда-нибудь поиграть пока что. Может у меня есть еще 4 минуты. Зайти на свой канал. Его обдурачить. Ладно, давайте. На свой канал зайдем. Тоже себя попиарим. Всем здравствуйте, с вами крафтер. Здравствуй, крафтер. Я тоже крафтер. И... Я не знаю, что этот чувак замолчал. Ладно. Так. В моем канале тоже хорошего. Ничего не скажешь. Оно говно, которое вам не понравится, наверное. И не нравится. Ну, это хорошо. Это Вот это хорошо, что... Я решил, я решил задачу со своим каналом. Так что небольшой ПР. Эм, ПР вот этого человека у нас мы у нас не партнерка, хорошая партнерка. Вот вы ее можете видеть партнеры. Вот. И вот у него хорошие видео снимать Майнкрафт. майнкрафт и тоже как и я новые э, новый шоу э, как сейчас ну, короче вы можете увидеть на своих экранах сейчас э, новую игру которую мы начали снимать недавно э, называется кругр фрол э, кто команда нужна халявный бесплатно э, добавляйте меня в скайп скайп под видео в, в, в of World ворд все подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Крафтер. Всем пока.